Женщина, охваченная страстями. Имя, окруженное тайной. Библейская драма о святости и пороке. Мировая премьера Большого театра Беларуси. 9 и 10 сентября. Соломия Рихарда Штрауса. Опера с хореографическим прологом.